Привет, в этом видео расскажу о демонах из аниме манги Человек-бензопила, о их иерархии, видах и откуда они взялись. Приятного просмотра. Происхождение. Демоны появились из-за страхов людей, простыми словами. Если люди боятся кукол, то на свет рождается демон-кукол. Это работает практически на каждый объект, хоть пушка, бензопила или летучая мышь. Они появляются по всему миру в хаотичном порядке. Хоть демоны обитают на Земле, но первые они зародились в аду. Дело в том, что когда они умирают на Земле, то они рождаются в аду. А если они умирают в аду, то появляются на Земле. Но все-таки они появляются в аду первыми. В общем, что я хочу сказать? Они бессмертные. Но умершие демоны не помнят о своей прошлой жизни. Внешность. Демоны бывают разные. Одни принимают вид соответствующим их имени, например демон-лисы, вторые могут быть похожи на людей, а третьи на какую-то несуразную хрень. Также внешность зависит от вида демона. В частности у демонов физиология такая же как у людей. В основном они имеют кожу, кровь, кости и внутренние органы. Опять же в зависимости от имени демона. Поведение. По большей части они враждебны к людям и не прочь полакомиться их кровью. К тому же они не ладят между собой, но могут сотрудничать. Главное для демонов – выгода. Каждый демон отличается своей разумностью, но они все желают выгоды. Поэтому есть такие демоны, которые идут на компромисс с людьми и заключают контракты. Контракт. Контракт – договоренность между человеком и демоном. Демоны, которые более разумны и благосклонны сотрудничать с людьми, заключают контракт. Обычно нужна договоренность обеих сторон, однако можно и принудить к этому. Например, демон лисы. Китсуна дружит с людьми, позволяя многочисленным охотникам на демонов заключить контракты с ним. После контракта человек может призвать одну из частей Кицуна и убить своего врага. Взамен демон лис получает кровь и мясо убитого. У каждого демона бывают свои предпочтения. Лиса желает кровь и мясо, демон будущего вселиться в глазаки и наблюдать над тем, как он будет страдать. Кстати, Аки потерял способность призвать демона Кицуна после того, как он безрассудно использовал его против человека-катаны. Китсуну не понравился его вкус крови. И не стоит забывать, что некоторые демоны-наклы и могут взять взамен на силу все конечности человека. Теперь поговорим о их разновидностях. Каждый демон отличается по-своему, внешностью, силой, физиологией и разумом. Обычные демоны. Их сила зависит от страха, поэтому среди них есть слабые, так и их сильные. Все в зависимости, как их боятся. Внешностью они соответствуют своей имени. насчет Макима я точно не знаю, она наверное достаточно сильна, что может становиться похожа на человека. С разумом демонов тоже по-разному. Обычно сильно имеют разум и весьма разговорчивы. Известные и опасные представителями являются Макима, АК Демон Контроля и Пушка Дьявол. Изверги. Порой демоны вселяются в тела мертвых людей. Их поведение отличается от демона. Если мозг человека более-менее цел, то демон меняется по характеру, да и чуть ума прибавляется. Демон насилия, став извергом, был похож на человека, чем на демона. Короче, у них появляются человеческие чувства и кое-какие знания о людях. Их внешний вид, наполовину демонический, наполовину человеческий. У кого-то на голове может быть пашка акулы, а у пауэр рожки. К сожалению, изверги слабее своих коллег демона. Изверги могут использовать свои прежние демонические силы, но в ослабленном виде. К тому же они могут умереть от очень сильных ран. Правда, они намного живучи, чем люди, и могут восстановиться из крови. Гибриды. В редких случаях, как с главным героем, люди могут слиться с демоном и остаться самим собой. Внешне они люди как люди, но в нужный момент могут превратиться в полудемоническое существо. С помощью триггера они могут превращаться в свою гибридно-демоническую форму. Гибриды довольно сильные и могут противостоять извергам, так и сильным демонам. Их регенерация что-то между извергом и настоящим демоном. Чтобы восстановиться, они тоже пьют кровь. Не знаю, если в этом закономерность заметил, то показанные гибриды являются оружием. Бензопилах хлыст, катана, бомба и так далее. Первобытные Ну что ж, добрались теперь до первобытных. Данные демоны являются самыми могущественными. Они воплощают страх людей, который и так заложен в психике человека. Одним присутствием они пугают всех живых существ, в том числе извергов и демонов. Первобытные настолько могущественны, что их никто не убил в аду, следовательно, поэтому они и не появились на земле. Из первобытных показали только демона тьмы. Демон тьмы показал жесткие приемы, с которыми мог убивать каждого одним движением. Да и кажется, что он просто игрался. Пожалуй, на этом все. Если что-то забыл или не учел, тогда бейте меня дизлайками. Заслуживаю. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, по каким темам или персонажам делать видео. До скорой встречи.